Так ради вас стараются, ходят на оральные курсы, да, там, упражнения кегеля какие-то делают, у мужиков нет никаких курсов по сексу, нет, потому что, что, я же идеальный, а вам бы надо, ну, какие-то простые, ну, не знаю, там, держи ритм, да, там, не, не капай потом на партнершу, ну... Ну, серьезно, я к тому, что мы женщины очень сильно, ну, в сексе прокачались, и мне кажется, природа нам за это дает бонусы, за то, что мы стараемся. Ну, смотрите, у вас какой оргазм? Простой, обычный, никакой, да? А у нас такой, секой, много сразу, там сквирт, ну, разный. Я имею в виду, что, мне кажется, для тех женщин, которые вот все эти уровни прошли, там есть еще какой-то.